пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алекс Вайс. Я рядовой человек. Скажите, чем вам нравится Netflix Spider и как он помогает вам в вашей работе? Мне не нравится Netflix Spider. И он никак не помогает в вашей работе? Ну, он очень сильно помогает мне в работе. Он делает хорошо внутреннюю оптимизацию сайта за меня и э, все по сравнению с другими инструментами, в чем он круче? Он круче по сравнению с другими инструментами. Как вы думаете, что нужно доработать? Все желательно, чтобы хорошо делал внутренний аудит сайта и после этого автоматизировал внутреннюю оптимизацию сайтов.